Если честно, вставал я вот сюда э, сейчас ради того, чтобы записать финальный ролик для первой серии второго сезона Литпо. Ну, как-то мы в конце концов два года в эфире. И хотел бы что-то сказать вот э, из этого рта уже, наверное, вам надоевшего. В ту маленькую дырочку Вот, вот в эту вот Тебе, тебе хочу сказать О том, что Да, действительно, блин, два года Мы с вами вот так вот Видимся Ну, где-то там, в глубине дырки этой Я вас тоже вижу Вообще, если честно Второй сезон ну, бля ну что Второй сезон чего? Вроде как уже был возрождение-то, как бы, чего? Она принадлежит Олегу, я с ним согласился, и согласился вообще... Да, Олег, с тобой согласился, я сейчас объясню почему. Ради того, чтобы действительно возродить ЛитПО, попытаться переосмыслить, переработать тот материал, который у нас есть, тот опыт, который у нас есть, вы не такой большой, но все-таки что-то мы успели. Ведь Летпо это, на мой субъективный взгляд, больше, чем просто видео, больше, чем та попытка текста. Текст все будет продолжаться, кстати. Летпо это зародыш некого мировоззрения. Демократ, ну, демократа власть народа, еще Аристотель говорил, что это одна из низших форм правления. А, свободы. Действительно, вот свободы. А, никто из моих партнеров, а, все-таки я как создатель, автор всего, вот, ну, короче, бла-бла-бла и так далее, всем наравне. А, те люди, с которыми я работаю, Виктор Волков 830, э, Олег Олегович, э, Вася, э, никто не даст мне соврать, и первый люнет в лицо, э, если вдруг кто-то скажет, что нет, блин, вот, то, все. Как-то так, вот неправильно. Нет, ребята, полная свобода. И в этом весь смысл. Точно, та, точно такая же свобода предлагается и зрителям. Зритель может выбирать. Э, зритель может голосовать. Мы всегда открыты для обратной связи. И очень радуемся, когда она появляется с вашей стороны. Праздник лето. Что два года назад от <свят> <свят> нечего делать. Я за, записал видео, э, поговорил с сестрой леди Дейна. Тоже нередко появлялся у нас. Э, появился лет по... Как-то вот все закрутилось. Как-то вот все побежало. Второе дыхание. Третье дыхание. Но мы с вами. И вы нас смотрите. Что будет дальше? А знаете, известно только Богам, Что будет дальше? Мы стараемся, мы учимся. Учимся на своих ошибках. Выпуски предполагаются раз в две недели. Пока что. У нас появилась графика. Знаете, вот как-то для меня это было открытием. Но она у нас появилась. Естественно, очень странно, я этому удивлен. Хотя сам дело. Я в общем, к чему все клоню. Давайте сейчас вот с вами договоримся. Вот сейчас 10.10, 10, да, 2013. Как-то О том, что мы будем работать для вас Вы будете нас смотреть Просто смотреть, уделяйте нам время И если вам что-то не нравится Канал на YouTube, Группа вконтакте В крайнем случае Жалуйтесь лично мне Все исправим, все разрулим. Ведь без обратной связи ничего нет. Просто ничего нет. Мы делаем э, что-то для вас, это бьется об стену, и нам прилетает обратно. Мы счастливы, довольны, но вам не нравится. Давайте делать как-то вот совместно. В конце концов, два года, две стороны. Давайте сделаем уютно. два года две стороны